Сегодня у нас очередная распаковка. Такой стол для компьютера, для ноутбука. Шел он из Москвы, из Мичня, Алиэкспрессе. Заставлен, ну не из-за 5 что ли? Очень быстро до Открываем <силучки> Продавец? Вот такая коробка. К сожалению, это все по нерусски Упаковано очень хорошо. Так, это будет выглядеть в собранном виде. А это, так, вот она. Так выглядит, когда досталась коробки. Тут все защищено пенопластом. Сейчас пакетики. Вытаскиваем. О, тут даже видите, отресть. Вот встроенный вентилятор, чего я не ожидал. А что такое пенопласт? Так, вот эта штучка. Вот это вот да. а это я буду... Так, крепежи здесь. Есть. Крепежи и замычки. Полочка. Что что? Может, не инструкция не вот такая. На нерусском языке, но. Думаю, все понятно здесь, что к чему. Ссылку я на данный товар дам. Сейчас я его соберу. Разбирается она довольно просто. Собирается Нажимаем на эту кнопку, вдавливаем и двигается соответствующая ножка. И закрепляется очень крепко. То же самое сделаем здесь. Нажимаем. Опять же на свободном состоянии. И четвертый нажимаем. Закрепляем, ставим как надо. Сейчас я ее... Её... Так, все, я, всё я её... Практически сделал. Тут здесь держалку надо прицепить, чтобы... ноутбук не падал. Вот, крепится нелег нелегко. Вот так вот. О! Вот так вот будет. Вот. Все тут регулируется, между прочим. И угол наклона. И ножки так сейчас как снимем Тут э -э -э, вентилятор кстати, очень хорошо охлаждает Чего Там. Там? Вот. крутится включается ксб рту. такая дополнительная система охлаждения вот типичный способ применения этой штуки сейчас я еще вентилятор включу так у меня он сильно нагревается вот, смотрите, тут можно регулировать по-разному. И вот обычное. Павлик, удобно? Тут для мышки место Мы сделали. Тут все очень классно. Устанавливается. Регулировать можно по себе, по любому. Она крутится, очень удобно крепится. Все. Можно. Все надежно, да, кстати. Сюда можно еще кофе ставить. И лежать себе кино смотреть. Церковь... <смех> Боженствуешь? <смех> так можно детям мультики смотреть. Вообще, играть, кстати, очень удобная вещь. Так рекомендую. Тут еще... <смех> Отверстие есть. Видимо, что-то можешь еще саму придумать. Куда-нибудь это втыкнуть. Поставить. Вот ну, так это выглядит. Нужно лежать на кровати. И смотреть. Снизу, он вентилятор. Кстати, довольно мощно здесь все сделано. Так, сейчас посмотрим, какая температура. У меня температура обычно где-то 80. О, 72. Кстати, довольно неплохо. Очень. Сейчас подожди. Ну, она, по ну, сути, она не очень, конечно, но, в принципе, можно да, стол поставить и сидеть за ним. Можно ставить его на стол в таком положении.